Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. Мы продолжаем... Э -э, Long Dark, The Long Dark. Мы продолжаем спасать Гвен, пытаться спасать Гвен. Э -э, в прошлой серии мы тут ходили, лутали, теперь мы все облутали, мы молодцы. Мы со, своим, со своей задачей справились. Теперь нам нужно ее, наконец-таки, спасти. Где-то там еще нужно найти нам... Украденную вещь из церкви. Но, блин. Это я чувствую, чувствую должны, сделаем в следующий раз. Ибо, блин. Ибо, блин. Блин, короче. Это долго. Это нужно. Блин, она еще замерзла у нас. Замерзла. Холодно. Кушать хочет. Всю, а, кушать, спать хочет. Так, все, идем к нашей больной женщине. Интересно, получится у нас сейчас просто взять и оттащить ее. Ну, как это сработает? Будет катсцена или что? Потом, я не знаю, потом я, я отдельно просто схожу за украденной вещью. Так, живая? Гвен, 56%. Охренеть! Так, ладно, лечим. Потерю крови Я лечим. 56%. Нести! Нести! Нести ее, серьезно, да? Так, ладно, мы хотим спать. Мы слегка согрелись. Ещ и для нее вода нужна. Не бросай меня, говорит она мне. Так, сейчас погодь, погодь, погодь. А у нас вот тут вот где-то домик есть. Дальше там где-то домики должны быть. Ладно, сейчас зайдем. Разложить! Подожди, ее разложить в смысле? Охренеть! Ай-яй-яй, -я, игра! Все в огне! Так, бежать мы, кстати, не можем. Не отключайтесь! Так, там где-то бегает напуганный волк, по-моему. Так, все, мы идем. Короче, там домик есть на той стороне, насколько я помню. Правильно же Там есть домик. Или мы можем попробовать сейчас вот тут, вот в, в этой части самолет разложиться. Там как раз костер. Поесть, попить у нас есть. Ну-ка. Что это? Что? Где? Что, я... А я разложить не могу? Я тут? А. -а, -а. То есть вот тут вот мы никак, да? Зашибись. Ладно. Ладно! Охренеть, блин! То есть в самолете мы не можем ее разложить, хотя это, в принципе, самое такое место для того, чтобы мы могли поспать. Были укрыты от э, ветра. А если мы попробуем в эту вот часть самолета? Не, серьезно. Сейчас попробуем тогда вот тут вот. Чтобы и нет. Пока его, конечно, знать-то. Так, по идее, вот, вот реально, если мы сможем переночевать в самолете, там решетки везде. Я ни хрена не вижу, что вообще происходит, где я нахожусь. Ночь уже такая, спустилась нормальная. Я знаю, что ты устала. Крепись, терпи. Совсем немного, серьезно? Серьезно? Совсем немного. а с какой я стороны, блин, вообще пришла? Я не помню, с какой стороны я приперлась! Так. Где дорога? Сейчас. Э... Туда, да, дорога у нас получается. Так, ладно, держи ее. Держи. Я сейчас попробую с этой стороны обойти, да? Нет. А в смысле? Или мы через внутрь прошли? А как вы прошли-то? А, вот так и прошли, точно, точно, точно, точно, мы прям через самолет пошли. Что ты, типа не пролезаешь туда? Leave... Ты издеваешься надо мной сейчас? Ты, блять, издеваешься? Гребаная игра, ты серьезно? Мама, блин, не то слово То есть это ты как там предлагаешь идти? Через вот это вот все, что ли? Да, походу, вот предлагает как-то вот так вот выходить Блин Сейчас подожди, мы с другой стороны вот этого самолета подойдем. Тут, тут же огонь, мы же можем. Мы можем тут греться? Что? Нет, не можем? У такое чувство, что я не донесу. Такими темпами! Блять! Просто фак. Ну, пойдемте, блин. Тогда, я не знаю, к нашему костру пошли обратно. У нас ни хрена не получится, потому что, блин, это долбанная игра даёт только один выход. И она его заблочила. Где еще, как выйти отсюда? Я вообще я не понимаю, где выход твою мать. С какой стороны? Через там идти или откуда или как? Там нигде не пройти, там прохода нету. Блин, сейчас, еще, еще, сейчас микрофон, блин, себе сломаю. Ну, походу нам туда, судя, потому что там волки орут. Так. Ладно, все. При... Притаскиваем ее обратно к нашему костру, кладем там, сами ложимся. И надеюсь, что она не сдохнет. Кто же, блин, знал? Все, возвращаем ее обратно, короче. Короче, вот блин, как, как бы тебе так развернуть-то. Вот, на, лежил костра. Пега, ты ее бросил, как мешок с мясом как, какой-то. Так. Так, даем ей попить. А, так, раскладываем себе теперь. Вот, вот сюда спальный мешок и ложимся спать часов на восемь. Надеюсь, Гвен не сдохнет за это время. Ж... Съебись, двадцать три. Так, костер разжечь. Блядь. Просто блядь. Блядь. Трута у нас нету. Нет у нас трута. Трута у нас нету. Нет у нас трута. Давайте. Вел... Ветки, палочки, давай, иди сюда. По идее, этого должно хватить. Так, собрать, давай, собирай. Я не донесу ее, я чувствую, что я ее не донесу. Надо подожди, ты пить. Так, все есть, костер. Давай огнива. Я не могу, я херею, короче. Блин. Она не бегает с ней на руках Вот у меня тоже вопрос, что ж такое-то, блин, чё ж ты не можешь нормально развести костер? У тебя 85% Что за что спасибо, блин Какой спасибо, блин Я не... вы, я вот... Че, реально, я чувствую, что я не вытащу тебя отсюда просто вот, нет, не смогу я это сделать Так, все, мы смогли разжечь костер. Так, докидываем уголь. Два часа готовить. Давай свинину с фасолью. Э -э Кофею. А чё, нету, все? Ладно. Ш О, нет. Почему нет? Воды нет? Серьезно? Все? Блять, сейчас, подождите. Что ты все мерзнешь-то? Так, ладно, тогда топим воду. А -а -а! 7 минут. Ждем. Едим. А ее покормить не хочешь? Не надо ее кормить? Тебе типа норм? Что ты? Что тебе не так? Болезни нет, у нее все в порядке. Дальше, вода опять. В смысле? Кипяти воду, конечно. Так, все, берем. Еще топим. Так, у нее все в порядке. Вода у нее тоже нормальная так берем еще топим потому что воды нужно много для этой дамочки да, я так понимаю так берем у нас того как бы есть всякие там э, стоки, газировки и так далее а для она а это пить не будет все забираем так у нас, в принципе, есть два литра. А, 2 литра воды. Так, давай. Я тебя молю, только не или пожалуйста, ничем. Так, все, прекращай ныть. Сейчас мы уже все, идем в дорогу, идем в путь в дорогу. Так, готовимся. Так, все, готово. Банку забрать женщину забрать, а она смотрите лечится, у нее прибавилось жизни, так, ну куда идти-то -мо. тут нигде не пройти, сюда идти, тоже через самолет тоже не пройти. Остается только вот так вот. Ну ты бы одела на нее что-нибудь, курточку бы какую-нибудь, что она в одном свитере-то каком-то. У самой-то, блин, и волчья шкура, блин, и свитер, и то и сё, и десятая. Небо, куда она пропало? Небо с другой стороны, все, все в порядке, все на месте. Да куда мы почти дошли? А вот пещера, кстати. Ну-ка. Кстати, точно пещера о hold... для взаимодействия положите выжив свой отлично так ну, ну давай бросай Оп. аккуратно очень аккуратно я смотрю ты ее прям кинула так о антибиотики обезболива ладно неплохо так берем А, это типа ее до сюда можно было донести, вот тут вот на кроватку ее аккуратно положить. Я правильно понимаю? Так, вот тут я так подозреваю, добив... добываю. Да идите вы нахер! Просто идите вы нахер! Это просто, это именно пещера, то есть она не сквозная. Тут пройти никуда нельзя. Чисто положил человека и пошел... не могу с этой игры, я просто так Ну давай, пропусти меня он там чемодан. Тоти, что ты просишь? Ты да все под сомнительным контролем Знаешь, учитывая Как это Как это все происходит, блин Мы еле нашли сюда вход, блин Выйти также нам не дали, блин Пещера несквозная Нет бы, чтобы раз такие и вышли сразу ну, а тут еще чемоданчики. Наверное, там что-то интересное внутри, да? А, смотрено, Я уже, я уже тут была. Я боюсь, что тут выхода нету, блин. Реально. Я боюсь, что мы просто не сможем отсюда выйти. Пещера как бы это круто, но через самолет нас не пускают. А, по бревну пройти. Такое чувство, будто эти чемоданы уже кто-то растаскал. Ну, по крайней мере, у меня появились таблетки от желудка. Самолет, да, самолет, самолет! Так, скидывай. Так, так, так, нет. Па! Тащим Так, ну мы ее накормили, напоили Вроде все нормально, более-менее Ползем пока дальше Понятия не имею, как отсюда выбираться Но вроде бы игра ведет нас Все, вот так вот Через это место Но бесит, что мы идем пешком Реально Пешком, пешком, мы не, мы не можем бегать Мы не можем прыгать Мы ничего не можем Так, где мы? А -а -а, как это странненько. Мы спускаемся. Блин, мы, наверное, могли... Могли же да? А -а -а -а! До секрета дойти-то. Да? Наверное, могли, да. Сейчас мы вот эту вот дорогу запомним. Откуда заход туда. Потом я одна туда сбегаю. И уже включу запись... Когда доберусь до туда? Ну, потому что, что вам смотреть, как я туда-сюда ношусь? Ну, как бы не особо интересно, правда? Мы и так очень долго искали обход. Да ладно, возле этого дерева вон туда наверх можно было пробраться. Телефон. Молли, ты ли это? Сейчас подожди, подожди, подожди, сейчас туда иду. Подожди, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, Подожди, подожди, иду, иду, иду, иду. Иду, иду. Так, сейчас мы ее вот тут вот на деревяшке положим. Это, видимо, специально для нее деревяшки. Что, нет? Не для нее деревяшки. Так, ладно. Ложись. Подожди, мне надо по телефону поговорить. Алло? Это снова я. Как? Откуда how ты вы знали, что я буду здесь? Общий телефон и провод. Все звонки идут сразу на все телефоны. <laughs> Мне лишь остается ждать, когда ты снимешь трубку. Что um, вам нужно, I'm Молли? Я немного занята. Да, я видела, что ты нашла кого-то на месте крушения. Вы со мной следите? Просто наблюдаю. Из любопытства. Мне этого не по себе. Не хочешь сказать, что стал твоим мужиком?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 Ты мне скажи. Если не помочь кому-то, это считается убийством? Зависит от обстоятельств. И от намерений. Говоришь прям как законовед. Вы убили его? Его убили волки. Мои намерения? А я и хотела, чтобы он сдох. Дала. Семейные разборки. Опять. Вы в неочередной раз. Вы и не упадете, как говорит. Блин, надо е погреть. Надо ее как-то... Вот так вот, давайте мы ее кинем. Вот тут вот. Так, погреть ее надо, да? Набираем всего. Так. Хотя, что мы вот тут вот... вот. А я не знаю, это ее согреет, нет? Ну, давайте костер, короче, просто тупо разведем. Вот так вот. А -а -а, спички топ огниво. Чё ты там чувствуешь? Она там что-то чувствует. Твою мать. Твою мать! Камера. Perfect. камера. Камера. Камера. Камера. Камера. Камера. Всем привет. А вот и камера. А вот и я. Я как в прошлый раз отрубила, так видимо, и забыла о том, что ее надо включить. О! Топливо. Так, древесина подкинем сейчас. Это подкинем, мы это подкинем. Так, это пока греется, мадама. Но она, кстати, быстро греется. На радость. Так, ну давайте мы ее пока осмотрим. И дадим попить. Да, нужен отдых. Поэтому ты ее кинул на снег, блин. Тоже мне герой, блин. Так, давайте мы потопим воды. Эээ... А готовить ну, что ты там моешь что у нас 32 минута нормально так мы согрелись она согрелась все нормально по так дальше так где мы находимся ну, в принципе мы в любом месте можем перейти э, дорогу что мне больше всего нравится пошли знаете куда пойдемте к молли она ближе всего. Дойдем до Молли, короче, скинем у нее там девчонку. Сами поспим, отдохнем, все будет нормально. Да, все, переходим, короче говоря, реку А мы сможем перейти на реку, интересно? Я надеюсь, я тут нигде не провалюсь. Сейчас будем прислушиваться. Так, ты, конечно, держись, но главное нам не провалиться. Но по идее, это не озеро, это река. Тут везде должен быть толстый слой льда. Так ведь? Да, смотрите-ка, нормально, про прошли практически. По идее, мы можем... Блин. Блин, ну что опять-то, а? Ну просто ориентируюсь по карте. Вот тут вот есть место, где можно забраться нормально. Ладно, пошли вдоль реки. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно. Все под контролем. Я тебя держу, я тебя несу. Пою, кормлю, все дела. Все как положено. Так, не. конец, не, это конец. Нет, держись, держись, сейчас все будет. Так, вот подъем, да? Это подъем у нас куда? Это подъем в эту сторону, и там вот есть э, мост. Мы можем через мост попасть туда. Туда. Или не пойдем, к моле пойдем. Нет, она туда далеко. Или... Блин, ну реально до туда тащиться и тащиться, это охренеть же ведь. Это же просто охренеть. Пойдемте к Молли. Молли есть, как минимум, пожрать, поесть. Пожрать, поесть. Пожрать, попить. Пожрать, поесть. Поесть, попить. Пожрать, попить. Идите, как то долго. Бороться просто. О, ну там что-то есть, подождите-ка, может там и не придется к Молли идти. А что это вообще? Так, а где мост? Где, мать, его мост? Давайте мы ее положим а вон он подальше будет все там тоже что-то есть так тихо а, она поправляется кстати скоро сама будет ходить Блин, на вообще мы не можем бегать это прям боль не закрывай глаза не сейчас я не удивлюсь если на этот мост я сейчас не могу попасть он вот тут вот должен быть между этими двумя скалами. Идти, долина какая. Конечно, волки. О, а у меня же это самое есть. Точно. Ну, давай, маразота, я тебя слышу Сука промахнулась Иди сюда, тварь Они хрюкают прямо вот Передо мной практически Ты куда бежишь? Надо в него попасть, чтобы он сверкал. В смысле? А -а -а! Так, кто? Так, осмелился подойти. Ну? Блин, а я же вроде бы жму, чтобы он это... Чтобы она поменяла. Почему не меняет? Ну, давайте, твари, подходите уже. Мне просто какими-то такими зигзагами бегают. Давай. Нихера себе, подош... подошел такой, давай, драть. Да охренел? Я ее лечила, блин, столько тащила, а ты? Ну, конечно, не заряжена. все ура хренеть можно тетю мо носится и носится были по ним еще хрен попадешь они такие зигзагообразными э, какими-то путями до меня добираются вообще офигеть так это блин выкинуть нахрен надо все выброси вот это у нас вроде все все все в хорошем состоянии блин это вот Год заряжен. В чем проблема? Так, она у нас замерзает потихонечку. It's okay. It's okay. Ой, блин. Ладно, не пойдем к молю пойдем туда. Я вроде даже этот дом вижу. А что это у нас? Это у нас вот это вот, да? Трение в отрадной долине. Вот туда пойдем. А Молли, видимо, пытается прикинуться такой, типа, нормально, хорошие волки сожрали. Держись, у нас получится. Такая, типа, заботливая. Все там горит, волк горит, все горят. Реально, они как-то зигзагом бегают, я в них вроде стреляю, вроде даже попадаю. Ну им посрать. Вот реально, им как-то посрать. Попал, не попал, похеру. Я побежал, Хэ -хэ! я такой веселый, я такой... Огромный селый во волчара, как хороши мои лапища, да? Огромный селый, селый, селый, серый волчара. Мерзкие твари, ужас. Ой, я думаю, тут это... можно сделать, знаете как, вот так вот, навестись и отдыхать релаксировать. Бля, а как же я так про камеру-то забыла? Как же я так забыла про камеру? Да просто what the fuck? Просто what the fuck? Ну хотя бы сейчас, блин, она есть. И тут хорошо, блин. Но это же надо было так, а? Отключила и забыла про нее вообще нагухо. Если бы не посмотрел, что у меня там... <свист> Если бы не посмотрела, что у меня там снимается, не увидела бы. Я даже не знаю, вам нужна камера. Я вам нужна. <свист> Или голос моего достаточно. Блин, ну мы почти пришли. Почти дошли. Да? Да. Так, мы уже хотим спать. Мы устали. Сейчас мы дойдем до дома. Я его правда потеряла из виду уже. Я не понимаю, где он? Где он, блин? Реально, где? Я его не вижу. Мои родные. Да, увидишься, увидишься. Сейчас все вылечим тебя. Будешь бегать-прыгать. Так, вот эта вот херня... Вот там, а вон он дом Кажется я его вижу, on, вот все Я не дам вам погибнуть Как самотверженно Ой Спокойно, все хорошо Сейчас дойдем, сейчас все будет в порядке Все подлечим, всех вылечим Все выпадает из ушей, блин Эти волки, блин, меня замучили Мои руки где огонь? Сейчас дойдем до дому, положим тебя, все будет хорошо. Ты Главное, не это. Не бойся, все в порядке. Ты, главное, не сыпь, потому что, блин, мне потом от этого отмываться. Это волчара ходит, смотрите. Вон там вот, прям я увижу, тварь. Так, мы уже есть хотим. Но главное, что мы ее напоили, она в порядке в этом плане. Жизнь у нее прибавилась, практически срав сравнялась с моей жизнью. Так, мы почти дошли. Ой, да... Блять, опять волки. Опять волки. Надо их как-то обойти. Держись, просто держись. Я... У меня как-то голос пропадает, она не договаривает. Блин, целых три штуки там носится. Охренеть, хорошо, что хотя бы сзади медведи еще бонусом нету, не ходит. Потому что это капец, блин. Как же так же? Мы так еле ползем. Тут еще и волки, блин, со всех сторон. Это вот что они от меня хотят? Чтобы я как Рэмбо, блин, была. Там в одной руке... Иди нахрен, повой в другом месте. Идите в жопу! В жопу идите, засуньте свою у, у себе в жопу. ПОЛОЖИ ТЫ ее! ПОЛОЖИ! ПОЛОЖИ! Так, подожди Вот они окружают и непонятно какая тварь сейчас сбросится в данный момент Сука Следующий! Жрёт ну, посмотрите на эту под... Так, кто? кто? Кто там? Так вот. Ну, давай, давай, перезаряжай быстрее, работай. Я им прям в пасть стреляю. Вы что, бессмертные, что ли? Ну, с это, конечно, так... А, бежит, бежит, горит, бежит. А! Он сдох, все, разбежались. Ебаный врод. Простите за мой французский. Но это, конечно, пипец. Я в него один файер, блин, выстрелила И он с ним бегал, он горел. Он бегал и горел фаером. Он сдох только после второго файра. Это вообще как называется? Так где дом? Вон. Ну это охренеть, блин. Сейчас, Гвент, подожди. Мы сейчас в дом зайдем. Дома тепло. Мухи не кусают, волки не кусают. Не жужжат, не летают, не воют. Замечательно. Кошмар, блин. А вот как это. Лук я сбросила возле костра. Вон там вот.. Перья, -перья я брать не стала. Сейчас. Тут я ничего забрать не могу. Ну, в принципе, у нас есть лук, там лежит. Блин, проход с другой стороны, там дверь. Тут она войти, блин, не может. Все, подожди, все. Сейчас зайдем. Нужно поесть, попить, отдохнуть, положить ее хотя бы на нормальное место. Полежать тут где-нибудь. Сейчас, где у нас тут? Все, вот. Ты ей ничего не хочешь расстелить тут? Акку... Очень аккуратно ты ее положил, конечно. Так, но ну она пошла согреваться. Так, мы давай. Что мы давай? В принципе, тут тепло. Мы можем тут поспать. Нам тут даже разжигать ничего не надо. По-хорошему-то, да? Что это? Вот ткань берем. А! Ткань нужна. Это вещь нужная. Так, давайте мы ее напоим. Так, все напоить. И ложимся спать, короче. Так. Так, все, соображаем. Сюда? Нет, не сюда. Эээ, а куда? Да ладно, я забыла эту хрень. А я забыла спальник. Ну, блин, ну, закиньте куда-нибудь, я не знаю. А наверху, кстати, что, а мы наверху были? Мы были наверху? Да. Блин. Ну, вот так. Во -во. Блядь. Ладно. Ладно. Придется идти дальше. Ой, ну как идти дальше, блин, согреть ее надо. Иначе она замерзнет, и мы ее просто тупо не дотащим. Так, огнивом 65%. Масло вяло. Жалко, жалко, жалко, жалко, жалко. Жаба идушит. Давай-давай, огонечек, давай, разжигайся, давай-давай-давай-давай-давай, давай, ты сможешь, я в тебя верю, отлично, отлично, разожгли. Так, все, вот она пошла согреваться, согревается она, в принципе, быстро. Так, мы можем, что мы можем сделать, пока она горит? 27 минут, мы можем, во-первых, туда что-нибудь подкинуть. дровишка. Вот так вот, 59 минут, час. Час. Так, что мы можем приготовить? Мы можем... Давай, банку персиков приготовим. Так, подож... подожди до готовности. все. давайте поедим. В принципе, там же, видите, мы оставляли, да? А ты вообще... Ты вот так вот прям быстро согреваешься, да? А столько прям быстро? Ладно. Тогда не будем добавлять Пол, полчаса, и вполне хватит, она согревается за 10 минут. Мы, в принципе, тоже согрелись, так что все в порядке. Ну, пошли, блин, что делать? Так, у нас бонус к согреванию еще есть. Так, мы ее напоили, мы ее согрели. Ну, пошли дальше. Блин, уже темнеть начинает. Ну, в принципе, недалеко осталось, недалеко. Вон, эта херня горит. Вот сейчас, да. Мы почти дошли, да. Почти дошли. Так, по идее, там должен быть еще и спальник специально для меня. Блин, надо же было спальник забыть-то, а? Сейчас спешила, спешила, беж беж бежала, бежала. Эти гребаные волки меня достали просто. Они меня вот выводят из себя уже. Блин, она не бегает, это прям Меня убивает Так, ну все правильно, да, вот сейчас мы через мост Пойдем, правильно же? Да Смотрим в правильную сторону, идем через мост И там уже вот просто рукой подать Частливый. Там и поспим Заодно инсулин Принесем Да? Вылечим больного, ну как вылечим Отсрочим, так скажем Сахарный диабет Это такой себе, такое себе веселье Есть, а, а вот реально, а как ему тогда вообще выживать? Как бы инсулин, конечно, окей. А там много его? Насколько долго его хватит? Ему... На... Тут помощи нету. Тут все плохо. Тут не электричество, тебе ничего. Вызвать никого нельзя. Никакой под ноги, никого. Как? Как ему выживать? Потому что это человек, он зависим от... К сожалению, он зависим от лекарства. Где ему его доставать в дальнейшем? Серьезно? Как бы он застрял. Если он не будет нигде доставать свой инсулин, он как бы скопытится быстренько. Ну как быстренько? Это будет такой себе. Так, тихо, держись. Мы почти дошли, вон уже дым виден, все в порядке. Мы уже рядом. Блин, ну это так нудно, господи, это самая нудная миссия просто. Вот, из всех, что, что вообще вот я когда-либо проходила за все свое время, блин, пока я играла. Это ужасно нудно, господи. Ты сначала приходишь, обыскиваешь все трупы, блин. Во-первых, сначала нужно найти, блин, заход туда. Правильный заход. Нужный. Потом, блин, когда ты его окей хорошо нашел, молодец, поздравляем! Должен обойти все трупы. Какие огни в небе, все нормально. А, это она, наверное, про северное сияние говорит. Потом, после того, как ты обошел все трупы, блин, ты находишь вот ее, а и. Ее тащишь, блин, долго и упорно, да, потому что мы не можем бегать, прыгать, мы ничего не можем. А еще, по пока ты идешь, то у тебя будут жрать волки. Да, ты ее не бросишь. Да-да-да, да хочешь домой, да-да-да. То есть у нее жизни больше, чем у меня. Это она меня должна нести. На руках она меня должна нести. Она должна меня защищать от волков. Что за херня? В чем чё, прикол? Кошмар какой-то. Это не игра, это ужас. Это Сильный. ужасная миссия. Вообще, нет, игра мне нравится на самом деле, она классная. То есть, э, она даже интересная. Тут есть интересные миссии и так далее. Но вот это вот, когда начинают просто игровое время на... притягивать вот так вот за уши. Вот настолько сильно за уши. Насколько только можно. Потому что, простите, у нас уже... Какая серия идет просто тупо с этим самолетом? Мы за одну серию, э, в какой в позапрошлый раз, смогли развентить миф о снежном человеке, блин, найти оленя, э, что-то там еще... А, изучить э, записки по поводу... Все мертвые заткнись. Э, изучить записки по поводу пропажи церкви, по поводу украденного артефакта. И вот две серии, блин, мы мучаемся с этим самолетом. Сначала мы искали, как зайти, куда пройти, как, как, как вообще что-либо сделать. Теперь, блин, мы вот... 44 минуты, вот у меня, по крайней мере, да, мы... Я тащу вот эту вот, мадам, блин, к дому. Всю серию. Ну, это вообще... То есть, это два часа, получается... Игрового времени просто вот так вот притянуто. Ни о чем Мы почти дошли. Я, я могу вас поздравить. И то, блин, к этому тоже, понимаете? Смотрите, с этой стороны не подойти. Это нужно со стороны дороги вот так вот обходить, твою мать. Тут, блин, вся игра построена на, сука, долбанных обходах. То есть ты не можешь просто к цели взять и прийти напрямую. Ты должен обойти там все. Это, у... это зачем так делать? Зачем? Просто ну вот даже вот банально вот ну вот деревушка просто вот к ней подо... подойти. Нет, надо обойти. Сейчас это все закончится. Гвен уже, видимо, задолбался там висеть. Я уже задолбался ее нести, блин. Эти волки еще меня задолбали. Меня все это задолбало. А-а-а! а а вот если бы у меня оружия с собой не было, тогда бы что? Меня бы эти волки сожрали бы? Я, конечно, понимаю то, что мне там... А, мне, мне же Молли фаеров надавала. Типа, как... Как я должна была идти с... Идти... С Гвен на руках и с, с Фаером. Она же ничего в другую руку, руку не берет. Она даже не обыскивает. Херня это все. Просто это такая дебильная миссия. Отвратительная просто. Все, мы пришли. Ура, я вас поздравляю, товарищи. Мы наконец-таки дошли. Огонь. Сейчас мы тебя разложим где-нибудь тут. Вот тут вот. Подожди, развернем тебя нормально. Подожди, подожди, подожди, подожди. Вот так вот, все. Спасибо, пожалуйста. Так, кто у нас с инсулином? Ты? Нет, вон тот, да? Ты у нас? Я посмотрю вас, хорошо? Так. Да, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Не дохрена ли? Там еще. Это какая-то слишком огромная игла. Верните документы. А, вот, это ему отдать надо документы. Это капец, короче. Дайте мне пожрать. Дайте мне мое мясо. Так, а где спальник? Вот. Запасной спальник. <с> ой, ё у нас 44 килограмма всякого говна. Ну, с этим, да, это с этим надо разобраться. Потих... О, что, ботинки мне подрали, сволочи. Ой, ой, ой. ой. Так, ну давайте отдаем, короче говоря, документы. И на этом завершаем нашу головокружительное путешествие. Что, и тебя тоже обойти надо? Аллоу. А куда-то документы я не понял. Ну. Верните документы. Ну, лишь... Подожди, как... А! А, это им Он не пережил крушение. Хорошо. А документы ты кому вернуть? Подожди, а он дышит, в смысле, он не пережил крушение? <связывая> Мне очень жален. А! Ты рассказываешь. <связывая> что ты возвращаем потихонечку документы. Его больше нет. <связывая> <связывая> <связывая> Тихо. Тихо. На, она не выжила Ни хрена, это вот, прикиньте, вот так вот каждому подходить и говорить, ну, типа... Тот, кого ты -то любил, как Sorry. бы, мне жаль Найдите, прошу, в смысле? Как? Как я тебя найду? Там кто-то храпит. Он пропал без вести. Тебе мне ничего не говорить не надо? Мне очень жаль, я нашла ее. Она погибла. Все? Я со всеми поговорила. С тобой разговаривала? Мне очень жаль. Не Мне не удалось никого найти. Нет. Надеюсь, что все в порядке. Вы еще встретитесь. Отыщите они... их, прошу. То есть, если кого-то я не смогла найти, меня начинают просить э -э о помощи, что... <связываю> да, идите вы нахрен, 9 из 12. Вы серьезно? Это мне что, это мне обратно возвращаться, что ли? Значит так. Я с этим разберусь, но разберусь попозже. Может быть одна, может быть под запись. Посмотрим. Короче, ориентируйтесь, потому что выйдет, выйдет потом. А -а -а -а -а -а -а -а. Все, пора заканчивать. Блин, это, это, это кошмарная миссия. С этим самолетом. это просто ужас. Верните документы с 9 из 12. Блин, это искать... Это опять искать? Это опять искать трупы? Это опять туда возвращаться и все это искать два хренели. Короче, да, все пора заканчивать. Сейчас я только а, блин, надо короче и чиниться, ремонтироваться и есть и спать и пить и все и все надо делать. Уже ночь приходит, она уже устала, я уже устала, мы все уже устали. Что вообще происходит? Как так можно? Блин. Жуткая серия. Короче, я, значит, починюсь сама. Подчинюсь, поменяю одежду, может быть. Наверное. Блин, я ее набрала в надежде, что будет тепло. А вот тепло только вот этот вот свитер оказывается, да, у нас? Да. Значит так, все, заканчиваем. Я, короче, все. Поменяю одежду, там починюсь, порву, все сделаю это, короче. А -а -а! Шапку мою пожрали, суки. 9%. Говняки. Короче, постараемся тогда в следующую серию начать с чего-нибудь интересного, с чего-нибудь такого, что мы типа взяли и добились чего-то. Какой-то цели. То есть я добегу обратно, посмотрю, что там, кого можно поискать, нельзя поискать, где, что, как, зачем, почему и так далее. Короче, ладно, определимся со всем этим. А так, спасибо большое, что, что осмотрели меня, что были со мной в этот момент, в этот тяжелый момент, пока мы тащили эту Гвен. Отбивались от волков вообще вот Ужасно, ужасно. Спасибо большое, что были со мной. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Все нужно для продвижения моего канала. Будем стараться. Ах, всем спасибо. Всем пока.